Приветствую. В этом видео я хочу обсудить проблему, которая выявлена программой SEO Vision Ответить на вопрос Алексея по поводу входящих ссылок Здесь был пункт, что на странице партнеров все правильно, да, есть входящие ссылки трианкорные Не сквозная и передает вес нормально Есть еще и такие, никто их найти не может может вы поможете их найти и как поставить? В общем, я просканировал ваш сайт. Вот эта страница. Видно, что здесь три ссылки входящие. Если зайти на анализ содержания, вот они. Конкретно, на вашем скриншоте не видно, вот если здесь видите, по, можно было промотать вправо. То есть я уже продвинул. То есть было вот так. Двигаем сюда, смотрим. Есть входящие ссылки на страницу. Партнер. Идет ссылка, опять же, одна, вторая, третья и сайт map html. То есть вот это вот три ссылки, которые в пределах этой же страницы находятся. У них анкорные тексты войти, закрыть логин. Да? Заходим на вашу сайт, на эту страницу. Вот она. Открываем сходный код и во первых я бы рекомендовал вот это вот программистам сказать что почистили подровняли что за безобразие такое не должно быть лишнего пространства это все таки тратится время на загрузку так ищем войти да так, такая будет вот. обращаю внимание вот этот вот так href с, с, с, с, с, с значком решетки ну тут правда видно что это срабатывает JavaScript скриптовый скрипт но а решетка означает переход на эту же страницу обычно он используется для пометки блоков в тексте например мы делаем внутреннее подменю и переход на разделы страницы если просто решетка это переход на начало страниц то есть если я вот нажму попробую открыть он мне должен открыть эту же страницу вот он ее в принципе и нашел да? Аналогично там та же история и с остальными. Закрыть. Вот он, ну, кстати, закрыть тег. Ну, можно спорить, как лучше. Вообще-то стараются не делать такую конструкцию. Есть специально JavaScript-модуль, обработчик. Можно прописать здесь явно JavaScript, что вызывается, чтобы отрабатывались эти функции более не знаю, правильно, неправильно. Но конкретно вот так вот 1, вот 2 и последняя у вас. Наверное, вот этот вот блок имеется в виду. Не сказать, чтобы это ошибка. Но конкретно вот это ссылки. Я вообще бы рекомендовал относительно ссылки прописывать с учетом полного домена. Если движок позволяет, то есть в данном случае означает, что от корня вашего сайта, то есть у вас пошел сам домен. Я бы, я бы рекомендовал прописывать вот так, вот две косые черты перед Крым, потом имя домена, и потом пошла ссылка. Тогда более четко понятно, что они означают. Так у вас получается не относительный и довольно-таки часто из-за этого ошибки происходят на сайтах, когда люди не совсем корректно их проставляют, то есть на внутренних подстраницах, на ресурсы идут, например, ссылка относительная, не от корня, а... От, от текущей страницы если точку поставить или, или косо черты спереди нету и потери ресурсов получается то есть как бы на одних страницах оно работает на других страницах не работает то есть, от этого желательно избегать вообще мне понравилось то что вы поправили сайт он стал уже более-менее прилично отзываться программа стала его сканировать раньше он не выдерживал банально нагрузки в общем используйте эти техники используйте программу Seattle Vision и можно сказать, скачать на сайте seoToolVision.ru. Удачи вам!